Человек, которому мы не смогли помочь. <клышленный> Дыши. Не видим результата, отказались. 90 градусов. У тебя уже сейчас на 90, получается же. Знаешь. Инвалидность есть по бехтереву официально. Представляешь, одна процедура минус 70% от болевого синдрома. Вот, друзья, нас часто спрашивают, поможем ли мы на 100%. Вот хочу вам познакомить как раз с Дмитрием. Ну, вы его, может, видели в предыдущих видео у нас. Короткие, короткие, Дима. человек, которому мы не смогли помочь на 100%. Но мы постоянно ищем какие-то варианты, да, мы созваниваемся, находим новые способы. Вот сейчас хочу поработать с ним по методике китайской медицины. Три раза. Да, три раза был. Ну, третий раз такое. Мы да, пытались, да. но мы особо-то и не работали, по сути дела. Третий раз мы, можно сказать, ничего и не сделали. Первый раз, конечно, был эффект огромный, да, потому что пришел, по факту, был совсем наполовину согнут. Вдох. Вдох. Улучшение есть, да? Маленький, но есть. Вот сейчас сидели, вспоминали первопричину, потому что на самом деле очень важна первопричина. У него идет спазм паровертебральных мышц. Почему мы не можем его повернуть? Для того, чтобы сделать движение позвонков каких-либо, мне необходимо сделать их мобилизацию, да, то есть раскачать. Но с его телом это не получается, потому что Спазм этих мышц настолько большой, что мы не можем сдвинуть ни один позвонок. Да? То есть мы пытаемся инструментом, чуть-чуть мы улучшили, ну не чуть-чуть, процентов на 50 мы улучшили ситуацию, да? но ну, не на 100%. Ну, так как внутренний перфекционизм, хочется все таки человеку максимально помочь. Пока я вижу причину, это в работе неправильная работа мозга. Когда все таки это началось, думали, в армии может быть прививка, но в итоге получается, что до армии ходили на рыбалку да, 4 ночи на рыбалке, и весна была, снег да. еще лежал, и просто замерз очень сильно. Вот на самом деле очень <связывая> много таких людей обращается кто именно замерз. Инвалидность есть по Бехтереву официально, да, да получается. Да. Глава не крутится. Ну, да, слабо. Ага, слабо. Ну хотя бы сейчас более-менее распрямляться начал, да. Дима еще что приятно общаясь с нами, видимо, <связывая> в тему оздоровления тоже пошел, да? То есть это вот, хиджаму делаешь сам? Да. Замечательно, людям помогает как-то. Отучился. Отучился даже, ну и прекрасно. Сейчас попробуем, проработаем а, мышцы игло-ножом, попробуем, постараем моксотерапию, это согревание, да, то есть этим полынными сигарами. Смотрим а, сейчас реакцию тела на эти манипуляции. Видишь, вот она. Mm -hmm. Вот она, струной натянута. И, и здесь одинаково. То есть вот ты худенький, я Ай. у тебя должен чувствовать ребра. А я чувствую мышцы, Этого быть не должно. И вот я сделал, сразу же ребра появились. Дыше! Какая проблема? Почему как болезненно? Потому что все люди вот с такими заболеваниями, они гиперчувствительны. Ай. Там пальцем дотракиваешься, обычную голову вставляешь, да, то есть там, ну, обычный человек, ну, неприятно, а они орут, как будто их убивают. Дыши, да, не Когда запираешь, это болезнь. Нет. А ты не запираешь. Угу. А давайте вправу ну, ногу, допустим. То есть. Ну, нет, там мир, просто один другой мир. То есть против часовой стрелки. наш организм это электрическая система. Мы, получается, пытаемся высвободить позвонки мои методики. А китайская медицина вот за счет железных иголочек. Ну, то есть железо проводит. Так. Электричество, да получается ну, она высвобождает это как раз или избыточное, или недостаточно электричество пускает то есть выравнивает а все поджигаете она да. ты будешь чувствовать только тепло это же, это же через иголочку идет это не оплатит так тепло знаешь я хочу сказать когда она работает она работает вот супругом с самолета выходила, ага. шею шарфом не закрыла, Продукала, и продула, ага. да. Вот тут же правку делай, не делай, бесполезно. Там мазь, мимаш, бесполезно. Представляешь, одна процедура минус 70% от болевого синдрома, и вторая процедура на следующий день, все. Прям вот, вот, вот 4 минуты после процедуры боль ушла. Ну, пока сейчас у нас получается эффект слабый, потому что только отработали, и эффект будет наращиваться несколько недель у нас, если не месяц-полтора. Пока смотрим. Попробуем сейчас ту методику, которую мы еще обговорили, попробуем ее поприменять. Она, правда, работает там. Получается один курс через полтора-два месяца какой-то результат.